по топонимам населенных пунктов Западной Сибири, можно проследить историю освоения этих земель. Деревня Шейнфельд, имя которой созвучно с названием берлинского аэропорта, Шонефельд расположена прямо у границы России и Казахстана, до ближайшего крупного города сотни километров. С немецкого топоним переводится как «сияющее поле». Гугл не знает ничего об истории этого места. В интернете нет ни одного изображения. Путешествуя в этих местах, предполагаешь увидеть заброшенные участки и нежилые строения, но обнаруживаешь ухоженные поля, которые свидетельствуют о том, что жизнь в деревне еще теплится. В переводе это «красивая местность». Тут действительно очень красиво было. Это сейчас развалины, а раньше тут два колхоза было. Буян, вставай. Айда, айда. Два месяца теленку. Родители, как рассказывали, что 200-300 лет уже жили здесь немцы, и их сюда переселили и так и остались. Покормила их, напоила. Вот они. Вставайте, они лежат, наелися и спать, да? Вставайте, вставайте. Тут одни немцы, считай, жили. Даже вот в мое время, вот как, возьми 40-50 лет назад, тут всего семьи три жило русских, и все. У меня старший брат пошел в школу, он ни одного слова русского не знал. Они на чистом, на ранешнем, какой немецкий был язык, вот как они там говорили, так они и здесь все говорили. У меня большая семья, нас семь человек. Работать все безотказно шли. Мы родителям и на ферме помогали. Мы там выросли. У меня шесть коров, и молодняк, и маленькие телята, свиньи, птица, гуси, утки, куры. Все, все есть, ради Бога. Деревенская продукция ну, не ценится, затрат очень много. Так тяжело достается это все, и мы за копейки это отдаем. Мы целинные места выкашиваем сено, обрабатываем, чистим вот это все, чтобы не заросло, и вот этим кормим скот. Лишь бы было где что накосить, мы все поубираем. Это для государства наоборот польза, чтобы меньше пожаров было и чтобы все красиво было, чисто. С нашей небольшой деревни 200 человек в Германию уехало. А я осталась. Ну, если бы я поехал, я бы хотел бы поехать на родину как немец. У меня все как бы в роду немцы и родители, и предки. Все немцы. Часто езжу туда, у меня по материной линии практически все родственники там живут. Я после России в шоке был просто, как там люди вообще живут. И никто сюда назад не собирается. Молодые об этом никогда не зарекаются, как бы не вспоминают никто ничего. Так в гости, да, ездят, а чтобы жить, вот я даже у брата как-то интересовался. Он говорит, а что там делать? Зарплат нету, работы нету. Народ уже адаптировался, все живут за счет своего хозяйства. как бы Не все, как говорится, счастье и дело в деньгах. Если мы никому не нужны, сами вот по себе выживаем. Везде надо жить и везде надо работать. Что тут работаешь, что там работаешь. У нас свои законы, у них свои законы. И вот сейчас туда уедь, там надо полностью перестроиться, переломать себя на ту жизнь. Четыре раза в гости туда так ездила. Почему-то душа не лежала и не хотелось. Мне кажется, здесь жизнь радостнее, чем в Германии. Мне кажется, там скучновато. Тут больше свободы, мне кажется. Я думаю, все будет идти так же, как и шло. Вот как бы хуже тут уже ничего не станет. Немногие местные жители помнят о том, что первые немецкие переселенцы оказались в Западной Сибири не в результате депортации, а приехали сюда по своей воле. В годы Столыпинских реформ миграция немцев с юга России в Сибирь носила массовый характер, перебирались большими семьями по экономическим и религиозным причинам. Проезжая по степным дорогам Алтайского края, внезапно встречаешь в чистом поле указатель Глюкли Херайзе. Рядом пожелание счастливого пути по-русски. Так путешественников приветствуют на границе немецкого национального района, где вплоть до начала 90-х немецкий был основным языком. А район до сих пор сохраняет свою национальную идентичность. Немцев здесь 30% населения. На смену тем, кто уехал в Германию, перебрались Русланд-Дойче из соседнего Казахстана административный центр, поселок Гальпштадт, переводится с немецкого как «полугород», до ближайшего крупного города Барнаула – более 400 километров. Главное местное предприятие – мясокомбинат, производящий колбасные изделия под слоганом «Немецкое качество Салтая». Рядом варят традиционное немецкое пиво, за которым специально приезжают жители соседних областей, а местный печатный орган газета «Ноицайт» выходит сразу на двух языках. Попадая в Гальпштадт, словно оказываешься перенесенным Сибирь из провинциальной Германии. Это неудивительно. Экономику района вплоть до середины нулевых активно поддерживал федеральный бюджет Республики Германия. У нас обстоятельства так вывели сюда. Показали, что да, здесь очень хорошо. Вот этот комфорт как дома, как в детстве было. Кругом родственники, по-немецки говорят, все очень дружно, все очень чисто, там красиво. То есть мы в это попали и увидели, что... Вот эта тема, свое место, вот оно, где все есть. И возникает такой эффект, город друзей мы его называем, что везде живешь среди чужих, а здесь живешь среди своих. Родовая книга «Хофманг». Наша тетя, она живет в Германии, эту книгу собрала путь наших родственников. Пруссия, Данцинг на Украину. С Украины угоняли во время войны в Германию. Из Германии вернулись в Юргу. Из Юрги переехали в Алмато, где я и родился. Ну и потом многие родственники вернулись в ФРГ, в Германию. Раньше, когда при не переезжали, то есть чисто немецкие родовые, прям большие такие сообщества, кланы, там, группы, при Столыпин здесь заложил систему и как бы такую... Глубинную энергетику семейно родовую. Я из немецкой семьи по линии отца, и 30 лет я прожила в городе Томске. То есть я окончила государственный университет и как раз исторический факультет. И все, что мне было. Немецкая немецкой линии известно, это ну, практически то, что ну, на уроках истории и то, что я на эстфаке изучала. Потому что у нас, к сожалению, была семья, которая сильно пострадала от всех вот этих моментов. И депортация, и трудармия. И поэтому они старались мало нам рассказывать. Причем даже старались ходить замуж за русских, и фамилии у нас были русские в нашей семье. Все-таки вот эти немецкие корни, они меня всегда интересовали. И вот знаете, Гальпштадт, я просто не знала, что во мне это есть. Но я иду, и я понимаю, что мне здесь хорошо. Тут как-то вот порядок, как-то все понятно. И лица все, у меня такое ощущение, что я их давно знаю. Екатерина Вторая и Столыпин запускали очень большие правильные программы, которые сейчас просто нужно повторять. Потому что реально, если это повторить, взять людей, дать им финансирование, дать им территорию, дать им некую свободу. Они сами пойдут и будут строить города и поселки. Мои предки, они приехали в Россию уже в 18 веке, то есть по указу Екатерины Второй. На Волге поселились с началом Второй мировой войны. Их насильно переселили в Казахстан, туда армию. Моего прадедушку, например, забрали расстреляли. С детства уже быть немцем не всегда было приятно, да, потому что, несмотря на то, что я жил, там, где почти все люди были немецкого происхождения, как в школе, так и в других местах, все равно часто обзывали фашистом. Или один совсем глупый случай, помню, на перемене, кто-то из школьников вдруг закричал «Давайте отомстим немцам за Сталинград!». И как бы бросились на немцев. Очень часто люди как раз вот в нашем регионе здесь, они, когда начинают проявлять интерес к вере, они это делают именно через свои национальные корни. Да? Очень часто ко мне приходят люди, и когда я их спрашиваю, а они католики, то ответ чаще всего бывает, я немец. Да, то есть как будто это какая-то вера часто я например хороню отпиваю э, людей только потому что у них немецкая фамилия да, то есть, а вера у них скорее всего э, вот или они ветеране или вообще утратили И я эту жизнь мою здешнюю очень даже люблю. Да, вот Улица Роза Люксембург такая же улица и была в моем детстве, в Караганде, где я вырос. С другой стороны, я как священник, я здесь не из-за того, что мне здесь хочется жить, а просто потому, что здесь люди, которые нуждаются именно да, в моем присутствии. И это самое главное, что движет в моей жизни. расположенный недалеко от города Соликамск. Поселок Черное был выстроен руками высланных на Урал трудармейцев. Поселок Черное появился в 1942 году, в феврале месяце. Сюда отправили немцев, которые работали на лесозаводе в Соликамске, которых не было уже сил, они были физически истощены, и их отправили сюда, на пустырь, здесь не было ничего. В феврале 1942 -го года первые 8 человек сюда привезли. но ну, скорее всего, как я сейчас думаю, привезли умирать. Они сумели создали здесь... Поселок. От этого забора начинается начинает территория бывшего Берлина. Тут в свое время жили люди всяких национальностей. В основном больше это население было немцев. Мы куда сюда приехали, здесь почти-почти все немцы были. Они его и называли вторым Берлином или маленький Берлин. Вот в Соликамске стоишь на автобусной остановке? Куда поехал? К немцам? Или куда поехал? В маленький Берлин? И здесь стоял барак один, буквой Т. У него три входа было, как у Рештага. Вот этот центральный барак, он был как это, ну, Верестаг, Берлин. Вот все эти традиции, вот то, что немецкий порядок, немецкая одежда. Вот помню этих старых немок, да, бабушек с акцентом, всегда так аккуратно одеты, фартук передничек, там эти вот там, гольфики одеты, рукава, правда, вот, закатанные, почему-то занавесочки накрахмаленные, там эти подушечки, вот, все сложено, там перинные подушки, все накрыто, там прямо, ну, здесь даже больше Германия была, чем сейчас. Вот. Немцы здесь, которые выросли, они говорят Hochdeutsch, они правильно немецкий говорят. А там же везде диалекты. В уральском городе Березники местный католический приход объединяет крупную общину российских немцев. Язык русских немцев – это, конечно, что-то особенное. Они сохранили традицию 20-летней давности и они сохранили диалекты. Слышно, что это, например, баварский, а этот из Северной Германии, другой из Южной. Для тех, кто приезжают сюда из Германии и не привыкли к старому немецкому языку, это звучит несколько комично. Для меня диалект российских немцев – это огромное богатство, которое они смогли сохранить. К сожалению, многие его носители уже умерли, а новое поколение этого языка уже не знает. Для меня огромная честь служить людям с таким трагичным прошлым лиц немецкой национальности всех собирали уже с фронта И их отправили в трудармию а Мама была как сильная Отца забрали в 41 А маму чуть позже забрали Ее сестренке старшей было пять лет И <coughs> у матери и две сестры, младшие ее Они попали в Казахстан короче привезли в эту степь, выгрузили как. Ну досталось, досталось. Я помню, что мы так думали, что мы вот война кончится, сейчас вот кончилась война, мы домой поедем, папу встретим, дедушку встретим, да. А потом комиссия заседала, бургомистр заседала, и сторона была американская, английская, французская сторона и русская сторона была, от каждого был представитель. И они каждого, ну, нас не вызывали детей, а вот взрослых вызывали и спрашивали вы откуда, куда, где, куда вы хотите поехать. Мы же думали, что папа придет, и что дедушка придет, и мы же домой придем. Мы собирались домой. Мы не знали, что это вот так вот, нас спецпоселение нас всех. А потом, когда война кончилась, сказали, что мы поедем домой на родину. Ну, мы рады были, у нас же отец здесь был. Хотели встретиться с отцом, воссоединиться. А потом... Место родины это нас. В Германии тепло было, на Украине тепло было. Мы в сандаликах, в легкой одежонке, а привезли нас на Урал. По-немецки не разрешали разговаривать. У нас мама все а говорила: родной язык нельзя забывать. Дети говорят, и она с нами под одеялом вечером спать ложимся, с нами под одеялом разговаривала на родном языке. Прошли годы, ну, нам сказали, что говорит, дома можете разговаривать на родном языке, но в общественных местах ни слова. Как у меня один знакомый рассказывал, когда они приехали, их привезли сюда, то вот местные ребятишки, он маленьким ребенком, 10 лет приехал, с соседних деревень прибегали смотреть, где у них рога. Потому что говорили, что немцы, ну, фотографии, там, картинки немцев были, это викинги там с рогами, да, и вот они, при, когда сказали, что привезли сюда немцев, они прибегали и там смотрели, трогали у них голову, где, где рога, как бы. Да. Нас даже в школе иногда так, это фашисты и прочее, ну, как, ну, это... Ну, драки были, естественно, на, на почве. Но ничего, выжили, живем. Там вот э, поляна была, там пригоняли на обед коров. И женщины все ходили туда с подойницами доить своих коров. Вот они идут, там мы с кружками стоим. калитки. <звы> <звы> калитке. Тетенька, молочка. Ну, кто-то плеснет маленько, а кто-то вас, фашистов, еще молоком поить. Вот пойдешь в магазин, они уже стоят, ждут тебя. И вот они тебя загонят в круг. Вот пять, шесть человек, семь человек. И вот они по тебе, как по этой, по футбольной груши вот фашистка, фашистка, фашистка, Домой придешь, все ребра болят. Когда я приехал сюда, в Соликамске было около 25 тысяч российских немцев. За прошедшие годы очень многие уехали в Германию, но несколько тысяч человек еще осталось тут. У нашей церкви есть контакт примерно с тысячей российских немцев. И в 70-е и 80-е годы это был лучший, лучший совхоз в Пермском крае. В тяжелые 90-е очень много немцев из поселка Черная уехала. Прямо уезжали по 3-5 по семей. Такой массовый выезд был. Уехали. И вот, к сожалению, как раз в 90-е 93-й год поселок Черная полностью рухнул. Его ну, не стало существовать. Это поместь дикой Именно дикой свиньи с простой э, генофон, который искусственно выведен, побеждает вот это, как бы дик, дикарство. Ну, немка я, немка. Я никогда себя за русскую не вытывала, это точно. Ну, наверное, все-таки больше немцам, как бы, даже первый паспорт, национальность немец, да? По натуре вроде не знаю, как-то больше русский, а по происхождению вроде как немец, вот. так что... Русанемец. Хоронили очень многих именно вот в братских могилах, не индивидуально, а в братских могилах. Выкапывались какие-то траншеи, выкапывались ямы и пленных штабелями захоронили. Причем достаточно глубоко, если вот мальчишки все это могли разрыть и этими костями играть там и прочих хулиганить. Сибирский поселок Краснозерское репрессированных поволжских немцев привезли в 1941 году. До сих пор здесь сохранилась сильная немецкая диаспора, стараниями которой в поселке был построен католический храм, ставший главной архитектурной достопримечательностью района. Ровно пять лет нашему храму. Ведь храм и католическая вера, они неотделимы от немецкой идентичности. Вот сам Бог велел нам этот храм построить здесь. Потому что за этим забором находится кладбище. Старое закрытое кладбище. Что мы решили? Мы на кирпичах, который вот построен храм, каждый написали имена своих родителей, своих бабушек, прабабушек. И поэтому вот веяние этого храма, особенность, когда мы входим в него, нам кажется, что со всех уголков они к нам приходят. Вот присутствие их всех, Ощущается, вот они как будто смотрят нас со стен и рады за нас, что мы это сохранили, что мы это возродили. Камни, которые строили, они стали попис, извините, и кмена, бабушку, дедушку, которые умерли, но чтобы как быть живой камень, живой, что-то что интересное, дышишь, как будто все родственники, но и еще поколение уже здесь находится. Интересно, что, конечно, все, что было, и было, конечно, трудно, и так далее, однако они как будто помнили, что они говорили, мы все про простили, то есть э -э забыли об этом, сейчас идем дальше, ну, никаким ни образом хорошо, да. То есть э они привыкли, и они очень хорошо интегрированы, наверное, на на где они живут. Краснозерском традиционно отмечают два Рождества и две Пасхи. Местным жителям это кажется естественным, а дети радуются возможности дважды получить подарки. Мы с ребятишками в школе такие праздники проводим, мы уже все это делаем на немецком языке, мы на русском ничего не делаем. Празднование Рождества в семье как ходили немцы, как поздравляли. Ну и все наши вот эти вот э, гадалки, поздравлялки, они были на диалектах, не было их на литературном языке. Наша задача сохранить то, что было на Поволжье. А то, что в Германии, мне уже не интересно. Там уже совершенно нет ничего немецкого. Это наш, российских немцев, костюм. Расшито тоже немецким орнаментом. И женщины все носили чепчики. У меня есть много чепчиков, много косынок, сделанных чепчиками, которые мы одеваем. Конечно, есть обязательно, мы без этого не, не живем. Мы описываем свою родословную. Вот откуда мы родом, да? Я из рода. И вот здесь у нас идет связь поколений – детей, внуков, старших. Я им разрешаю говорить на всех диалектах, потому что я сама сегодня владею 34 диалектами. Язык я очень любила. Я еще, будучи ребенком, всегда говорила, я буду учителем только немецкого языка. Вот уже 48 лет я тружусь в Краснозерском районе, где я родилась, там пригодилась. Это меня держит на плаву. Я очень люблю свой народ, очень люблю свой народ. Я считаю, что лучше моего народа просто Я была в Германии дважды, у меня там брат родной живет, хотя там гораздо вроде легче живется. И пенсия там, вот я, например, пенсионерка, гораздо там больше пенсию платят, чем здесь. А у них там с продуктами вообще проблем нет, они едят что хотят. Мы все равно себя ущемляем здесь, потому что пенсия не настолько велика у нас. Ну, вы знаете, я считаю, что родина наша здесь. И как бы там хорошо ни было, нет. Немцев вот отличало от всегда. Вот когда шли по деревне, да, можно было сказать, да, здесь живут немцы. И не ошибетесь. Это точно. У них всегда все ухожено, все под одной крышей, все это четко, все это размерено. Со времен Екатерины русским немцам отдавали непаханные земли, поскольку считалось, что этот народ умеет превращать пустынные земли в оазис. Технологичные фермерские хозяйства сегодняшних Руслан дойчи подтверждают этот тезис. Вот это наши склады, но это не в полной мере. Так погрузчик один и погрузчик. Второй. Увеличиваем картинку, и все передвижения его видим. Я могу его отследить в любую секунду, где он был. То, что касается какого-то отношения к работе и прочее, да, привыкли, что нужно встать по требованию команде родителей выполнить определенные работы по хозяйству. Воспринималось как должное. Точно так же и дети воспитанные требуются, значит, значит, надо делать. Через «хочу», «не хочу». Поэтому что-то вот такое вот именно через силу вот в нашем деле, этого нет на работе мы натурально мы отдыхаем получаем удовольствие от своего труда. У нас стоит своя метеостанция мы видим площадь, температуру, влагу, все что угодно пример вот здесь стоят комбайны в ожидании погоды. когда вот в 90-х начался разъезд да, иммиграция вот, все это распалось. Что вызывает такое сожаление какое-то. Это как, наверное, когда стая улетела, а ты остался. И когда я приезжаю в Германию, я сел в автомобиль, еду по автобану, я уже хочу домой. Да, не для меня. У меня есть вызов с 97-го года, который и сейчас можно достать и уехать. Нет, раз э, так случилось э, в свое время, что не суждено было родиться в Германии, мне комфортнее здесь. Это единственный народ российские немцы, которые сегодня еще не реабилитированы до конца. Мы так и не получили этого. В перестройку Русланд-Дойче надеялись на восстановление своей автономии в Поволжье, но этого не произошло. Немцы так и остались жить в местах ссылки, на Урале и в Сибири. Немецкая автономия в составе России – это мечта о возвращении в Золотой век. У названия села Шейнфельд в немецком языке есть второе значение – это еще и мерцающее поле, то есть мираж. Еще 20 лет назад немецкое присутствие в Сибири было ощутимым и значимым, сейчас об этом напоминают лишь немецкие фамилии на старом кладбище.